здравствуйте с вами тамара и сегодняшний расклад для львов на июль 2021 года как обычно я начну с кельтского креста а потом мы посмотрим на любовь для тех кто в паре для тех кто одинок и в поиске и обязательно посмотрим на финансы по моему в прошлом месяце я забыла про финансы для вас Под колодой, под колодой у нас рыцарь мечей. Ну что ж, рыцарь мечей, он один из самых активных рыцарей, то есть он двигается вперед. Рыцарь – это движение, то есть что-то будет у вас продвигаться, какие-то планы, какие-то, может быть, идеи вы будете продвигать. Проекты какие-то, может быть. А еще это может быть молодой человек или молодая женщина, не достигшая возраста 40 лет. Это люди элемента воздуха, это весы, близнецы, водолеи, люди такие интеллектуальные, даже с острым каким-то умом, даже с сарказмом, я бы назвала. Но давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре квеста у нас двойка пентаклей которую перекрывает пятерка мечей. В основе креста семерка пентаклей. недавнее прошлое тройка кубков. Во главе креста у нас девятка мечей. В ближайшем будущем карта шута. Для вас, мои дорогие, пятерка пентаклей вашем окружении королева Пентаклей, надежды и страхи, тройка мечей. И чем все завершится? Карта Солнца. Ну, замечательно. Ну, давайте начнем с Малого Креста, двойка Пентаклей и пятерка мечей. Давайте с пятерки мечей начнем. Это карта человека, который... Вообще карта Победы называется. Но не знаю, что за Победа. Победа, которая достигла... вам досталась тяжелой ценой я бы сказала а, например отстаиваете свое решение, свое мнение, и в общем-то вы победите, то есть примут ваше решение, но какой ценой? Люди от вас отворачиваются, потеряете друга, подругу, обидите коллегу, может быть, или еще что-то, то есть отвернуться от вас, повернуться спиной. Да, вы получите то, что вы хотели, но какой ценой? И тут же рядом карта двойка пентаклей, которая говорит о взвешении. Может быть, надо взвесить, стоит ли эта победа? Вот, вот таких потерь. Поэтому как бы надо все-таки обдумать, если это вы, то есть вы ведете себя так, вот я хочу это, я хочу достичь этого, я, вот это мое мнение, и ничего больше. Подумайте о том, что... Как, как это вот такое поведение влияет на ваших окружающих? Стоит ли оно того? Если кто-то рядом с вами так ведет себя, первый совет, конечно, не связываться. Ради Бога, дайте, отдайте ему вот эту вот победу, потому что вы все равно не, ничего не добьетесь. Вы не сможете изменить этого человека. И опять-таки карта взвешивания говорит о том, что все за и против. Стоит ли вам связываться с этим человеком или нет? Скорее всего, ответ будет нет. В основе вашего креста семерка пентаклей, вообще семерка пентаклей, хорошая карта. Карта, которая говорит о том, что то, что взрастили, то и получили. То есть сбор урожая происходит. Вы много вкладывались, может быть, во что-то, в свою работу, например, в свою карьеру, в отношения. И теперь вы собираете плоды своего труда. Но и в то же время, это еще карта, когда э, мы начинаем строить планы на будущее. Ну да, я достиг этого, замечательно, вот он результат. Что же делать дальше? Куда двигаться дальше? Можно повторить опыт и получить тот же самый урожай, а можно что-то изменить. Нет гарантии, что мы получим опять семь пентаклей, но мы можем получить что-то другое, какой-то опыт получить <coughs> жизненный или, э, может быть, опыт... Э, профессиональный даже какой-то. Вот такой вот. Замечательная карта. Карта очень хороша именно для работы, для карьеры, когда мы думаем, какой следующий шаг, куда дальше двигаться. В недавнем прошлом у нас карта «Тройка чаш». Тройка чаш – это карта празднования, это вообще карта тоже сбора урожая, но после сбора урожая мы тут вот его собрали, а тут мы отпраздновали. У вас как-то наоборот, вначале отпраздновали, потом урожай собрали, или, может быть, их можно вместе как бы интерпретировать. Друзья, подруги, хорошо проведенное время, вы знаете, люди, вот которыми, с которыми нам хорошо. Не обязательно это должны быть близкие родственники или кто-то. Это люди, с которыми нам хорошо, с которыми можно повеселиться, хорошо провести время, отдохнуть душой. Вот так вот, по этой карте. А, вас, во главе вашего креста у нас девятка мечей. Это карта... Ну, десятку у нас нож в спину. Девятка это когда мы сами себя накручиваем. То есть когда мы постоянно у нас в голове... В голове вот эта вот каша, постоянно в голове у нас вот эта стиральная машина, какие-то постоянно негативные мысли, я у меня не получится, я не сделаю это, будет не так, как я хочу. Вот это вот, это мысли эти негативные, они будут у вас среди ночи и не дают спать потом. Либо это просто человеку который мучается именно бессонницей, и тогда вам надо, значит, к врачу принимать какие-то меры для этого. Если это все-таки признак вот этого негативного мышления, даже какой-то депрессии, то тут надо работать, работать над собой, работать самим или работать со специалистом, потому что от этого надо избавляться, потому что карты, в общем-то, у вас замечательные. В ближайшем будущем, может быть, вот вы боитесь, это еще и страхи, боитесь чего-то, боитесь нового начала, потому что в ближайшем будущем у вас карта начать все с нуля, а тут как раз карта бесстрашная. Если тут страх, то тут бесстрашие. Я вообще ничего не боюсь, потому что карта как ребенок. Дети рождаются бесстрашными, это потом они начинают, как бы они э, учатся быть, э, учатся страху, как бы. И вот карта шута начать с нуля, начать что-то совершенно новое может быть, в чем вы даже не специалист, вы даже не знаете. То есть, например, взяться за какую-то работу, в которой вы ничего не понимаете. Ну, ладно, справлюсь. Вот такое вот отношение. Авантюризм даже какой-то, смелость такая. Да ладно. Или, например, работали, например, вы бросили работу и решили заняться бизнесом своим, в котором вы ничего не понимаете. Да ладно, справлюсь. Тоже вот такое вот отношение. Справлюсь. Все будет нормально как-нибудь. А еще можно вот так вот, как шут, то есть как в с головой, он обычно на краю обрыва стоит и готов прыгнуть, прыгнуть вот в это, в новое, в новую жизнь. Вот так можно кинуться в отношения, то есть как в омут с головой кинуться в отношения, не узнав человека до конца. То есть пойти на поводу своей интуиции, что ли, своего вот этого вот, шестого чувства. Мой человек бывает такой вот, вот тоже может быть так вот по этой карте. Для вас, для вас карта беспокойства выпала, пятерка Пентакли, беспокойство за финансовое свое состояние, переживаете за деньги, переживаете за свое жилье, может быть, какие-то проблемы с вашим жильем, где вы живете, или проблемы по здоровью могут быть. Часто по пятерке Пентакли это нога, проблемы с ногой могут быть, но еще не обязательно, вообще карта выпала вам ваше эго, вот это вот, бес... может быть, вам свойственно просто переживать всего, не зря у вас это «девятка мечей», вам свойственно за все переживать. Даже когда все нормально, вы все равно ждете, а когда же будет плохо. Вот это вот, вот так вот. Либо, может быть, это вот для вас выпало, потому что вы как бы помогаете. Это карта помощи кому-то, кому-то из близких. Может быть, помогаете деньгами, помогаете с жильем, помогаете, ухаживаете. Человек болен, и вы единственный, кто можете помочь или ухаживаете за кем-то. То есть тоже вот по этой карте. Тем более вокруг вас, кстати, может быть, что-то вот с матерью связано. Королева Пентакли – это обычно карта матери, это человек, который вот практичный, человек, который заботливый в то же время, может быть, это вот… Ваша помощь матери или ваша мать помогает вам, потому что у королевы пентаклей можно занять денег. Она знает, как деньги заработать, они у нее всегда водятся. Если это ваши проблемы денежные, то тут вот у вас вокруг вас есть помощь, есть королева пентаклей. Может быть банк. Кстати, можно в банк обратиться, взять какую-то суду, взять какой-то займ и тогда разрешить свои проблемы. Тоже, может быть, начальство, может, поможет, даст заранее денег или выдаст какую-то э, премию или еще что-то. Тоже, может быть, человек, который работает с деньгами или выдает деньги. Бухгалтер, может быть, банковский работник, может быть, э, финансист, что-то в этой области. Ну и э, надежды и страхи. Страхи, конечно, тройка мечей. Боитесь, что вам разобьют сердце. Не бойтесь, потому что ваша последняя карта, карта Солнца. Я даже задерживаться на этой карте не буду, потому что э, все-таки очень много карт, которые говорят о негативном мышлении, свойственно. Вот это вот, свой вам свойственно э, видеть все в негативном свете. А вам карта говорит, у вас все вообще как в шоколаде. Карта Солнца. Это самая позитивная карта в колоде Таро, это э, радость, удовлетворение жизнью. Это что-то новое может быть. Для кого-то это дети, беременность или рождение ребенка. Для кого-то новая работа, для кого-то новые отношения. Для кого-то просто поездка куда-то. Нам давно уже не пускали нас никуда. Может быть, куда-то в теплые страны вы рванете, отдохнете, загорите. Вот этим солнышком воспользуйтесь, мои дорогие. Тем более карта ваша, старший аркан, управляет знаком Зодиака Лев. Так что прям вот вам и выпало. Но ну, давайте посмотрим про любовь. Что у нас? Это был ваш кельтский крест. А теперь давайте посмотрим про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Карта повешенной. Карта силы. Ох, дорогие мои, те, кто в паре. Я думаю, что вы в паре с человеком, у которого проблемы с зависимостью. Зависимость от алкоголя, может быть, зависимость от э, наркотиков, от э, игровая зависимость. И вы, вы думаете, что как бы... Я совсем справлюсь, но сами по себе-то вы, может быть, и справитесь для себя, но я не думаю, что вы справитесь вот с этим. Тут нужен либо специалист, либо человек должен сам хотеть. И поэтому у вас вот, видимо, все и подвисло, то есть все отношения подвисли, потому что у человека проблемы. Вот так. И тоже ваша карта, карта льва. Я могу все, у меня силы есть, я справлюсь, я вылечу, я этот. Ну, может быть, вы ей поможете, если можете, то пом помогите человеку. Вы хотите э, вот этого вот дикого зверя, то есть вот этого дьявола, укротить, то есть э, помочь. А может быть, э, не, ну это парень, да. Укротить дьявола нелегко. Надо дипломатично подойти к этому вопросу не какие-то ультиматумы ставить и все остальное дипломатичного. То есть этого дикого зверя не укротишь а, напором. Для тех, кто одинок и в поиске, вам выпала семерка пентаклей, колесо фортуны и карта Верховной Жрите. Вам не стоит делать ничего в данный момент. Само колесо фортуны пришлет вам ваш подарок судьбы. То есть человека, которого вы ждете, вашу жизнь, тогда, когда надо будет. Помните, вот когда думаете об этом, думайте вот об этом колесе фортуны. То есть результаты вашего труда оправдаются, не волнуйтесь. Но в данный момент не стоит, не стоит даже регистрироваться на каких-то сайтах знакомств надо сидеть спокойно и просто вот как бы наблюдать на, за жизнью само придет вот это вот случай даже фортуна пришлет вам человека а еще эта карта тельцов кстати семерка пентаклей может быть с тельцом вы познакомитесь или с тельцом женщиной давайте посмотрим что у нас про финансы Опять карта шута с нуля. Начинаем что-то. И королева мечей. И карта императора. Император старший аркан. Представляет зодиака Овнов. Это начальник, может быть. Кто-то начинает с нуля. То есть свое новое, как бы карьерное, может быть, продвижение. То есть вы начинаете вот с какой-то низкой должности. Или это ваши первые шаги на этой работе, может быть, в этой, в этой фирме, в этой компании какой-то. Кто-то, может быть, работает с женщиной. Женщина – вот эта вот королева мечей. Может быть, подписание, кстати, каких-то контрактов, документов, найма вашего на работу. Я вижу женщину и мужчину. То есть ваше начальство, может быть, главный начальник, глава компании или корпорации, или чего это, большого какого-то, это мужчина, Ваша не непр... прям... прямая начальница будет, может быть, женщина, потому что вот это вот, а вы прям вот как вот прям цыпленок вылупившийся, это ваша первая работа, может быть, какая-то такая серьезная, или вы первые дни только вышли на работу, вы пока еще не уверены в себе, не уверены в своих способностях, своих возможностях, вот так вот.